что советы хороши и действенны только, когда о них просят. Рыбалка – именно тот случай. Рекомендации бывалых могут существенно улучшить рыболовное мастерство, повлиять на количество пойманных рыб и даже найти выход из отчаянных ситуаций. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Сейчас начало лета. И мы находимся на Рузе. Я сегодня буду делиться с вами своими секретами по ловле на боковой кивок. Русское водохранилище – это искусственный водоем на западе Московской области. Длина водоема около 33 километров. Ширина – до 4 километров. Площадь зеркала – 3300 гектар. Глубина – до 21 метра. Рыбачить на водохранилище можно только по путевкам. Машины близко к берегу ставить нельзя. Бензиновые лодочные моторы запрещены. Живца и мотыля покупать нужно на месте. Я давно уже ловлю на боковой кивок. Еще когда давным-давно увидел эту снасть, я отказался от поплывка. Настолько это увлекательное занятие. Но, к сожалению, свинцовый мормыш, который дешевый, оснащается, как правило, и дешевыми крючками, которые крупную рыбу достать не позволяют. Они просто разгибаются. Поэтому уже давно стал делать подходящие мормышки из нормальных крючков. Сейчас мы попробуем изготовить такую мормышку в походных условиях. Делаем небольшое углубление ножом. Углубление делаем, чтобы здесь был как то форма для свинца. Форму для будущей мормышки мы как бы практически подготовили. Может быть потребует небольшой коррекции. Теперь займемся крючком. У нас прямой ушко. Было бы, если отогнутое под углом, то можно было сразу приступить к пайке. Так как у нас прямой, мы сейчас его отпустим немножко, крючочек, и отогнем. Итак, значит, крючочек мы зажали, теплоотвод у нас есть, чтобы не перегревался. И пробуем отпустить. Ну вот, собственно говоря, результат у нас достигнут можно приступать к паечке располагаем его примерно смотрим где он должен быть облуживаем наш крючок в той части вверх где он будет примерно касаться нормашки ну вот он у нас блестит. вот если случайно еще и затекло припой в ушко как бы ничего страшного можно потом это все иголочки проковырять если вот купить подобный крючок они есть уже в продаже с отогнутым таким то можно поесть сразу плюс еще желтого крючка, что он не требует даже и флюса при своей пайке. Вот. Если будет черный или белый, то придется воспользоваться надфилем и плюсиком. Ну вот и все. Вот наша заготовочка для мормышки. Видите, она уже похожа на мормышку, собственно говоря. Немножко придаем ей форму, то есть обрабатываем надфили мелкие заусенчики, которые там есть, неровность. И вот такая штучка, как иголочка. Она заваливает у нас последние неровности, которые там были. И придает характерный блеск мормышки. Очень важно один момент есть. Наша вот мармышка, она должна получиться симметричной. Чтобы она не валилась при игре на бок. Как вы видите, вот в полевых условиях, буквально вот за несколько минут, мы сделали рабочую приманку. уловистой приловле на натуральные наживки, и стоит она, собственно говоря, стоимость крючка. Чтобы сделать мормышку, понадобится любое дерево, паяльник, припой, флюс, надфиль, медицинский зажим, зажигалка, пластилин или хлебный мякиш. Акуньечек соблазнился. Худенький после краммета. Но уже питаться начинает. Сегодня советы дают Виталий Козлов. 52 года. Рыболовный стаж. 45 лет. География рыбалки. Астрахань. И центральная часть России. Любимый способ ловли на боковой кивок. Самый большой трофей – судак в 9 килограмм 600 грамм. Чем интересна эта рыбалка, что не знаешь, какая рыбка будет следующая. Может быть маленькая, может большая. И вот вся рыба, которая представлена в водоеме, в том числе там и судачок, и щучка, и окунь, и белая вся рыба, она попадает при ловле на эту снасть. Очень приятно бывает, то, что и неожиданный трофей может совершенно... То есть окунь, видите, да, там так еще обычно... Основная из рыбок – это платвица у нас. Ну вот, что-то нам окунёк, по всей видимости, попался. ведем его по водичке. Губы слабые, если вести по воздуху, то легко сваливается. Ну вот такая вот рыбка. Попадается. Хотя погода у нас, как видите, совсем не фартит. На поплывок, вот, например, Скорее всего, было проблематично вообще что-то не только что поймать, а забросить. Для того, чтобы скоротать время до открытия сезона, вот при такой погоде, как бы, достаточно приятный. Русское водохранилище входит в пятерку самых рыбных водоемов Подмосковья. Главные его обитатели – щука, окунь, налим, судак, платва, лещ, густера, жерех, карп. С момента заполнения водохранилище было зарыблено такими необычными для Московской области видами рыб, как форель, толстоловик, белый амур и угорь. Эти виды и по сей день живут в водоеме. Правда, на крючок они попадаются редко. Сейчас пришло время поговорить о сторожках. У нас вот есть металлическая заготовочка, можно бы сделать из нее был сторожок, но у него есть один недостаток. Его плохо видно и при захлестывании лески она травмируется и быстро рвется. Поэтому мы сейчас попробуем сделать комбинированный сторожок, который будет лишен этих недостатков. Так, берем зажигалочку и отпускаем два конца у нашей заготовки. Один. И другое. Эту часть мы закрепляем на кончике удилища, будет в резиночке стоять. А к этой мы сейчас пристроим кусочек пластика. В качестве пластика используем вот такую вот бутылочку от воды. Как вы видите, она очень заметна. В условиях там, плохой видимости будет видна. И дополнительно мы сделаем еще там два штриха, чтобы вы могли видеть, этот сторожок на любом фоне. Это у нас будущий флажок. Так как сторожок у нас не в той плоскости, он нужно его повернуть. Вот так уже на что-то у нас становится похож. Вот у нас две наши части. Значит, мы их загнем каждую и оденем друг на другу. И закрепим термоусадочной трубочкой. Надеваем ее на одну из частей. И загибаем. Вот одна часть у нас готова, вот он замочек для этой части, для второй. Теперь мы займемся последним. Соответственно, загибаем ее вверх и скрепляем обе части между собой. Надвигаем сюда термоусадочку. Берем зажигалочку и усаживаем термоусадочную кембрик нашу. Все, наш сторожок практически готов. Осталось только его сделать еще более заметно. Берем сначала белый маркер, он у нас на нитрооснове, и делаем в середине нашего флажка пятно. Значит, осталось только нам нанести в середине белого красное пятно. Вот этот сторожок вам будет всегда хорошо видно при любых условиях ловли, и он не будет повреждать нашу леску в случае захлёстки. Для самодельного кивка потребуется стальная пружина, ножницы, зажигалка, зажим, пластиковая бутылка кислотного цвета, маркеры белый и красный. Вот вам пример еще одного сторожка. ловсановый сторожок. Очень хороший по своим рабочим качествам, но у него есть недостаток. При ловле на него его не видно. Вот. Поэтому мы сейчас быстро сделаем так, чтобы он был виден и удобен по полной схеме. Для этого нам понадобится ленточка с ценниками и ножницы. Берем бумажку и устанавливаем ее на конце. Так, чтобы не мешало проходу леса. Прижали две половинки, она у нас самоклеящаяся. Поэтому вот уже наш флажок почти готов. Только надо ножницами сделать, закруглить его. кончик чтобы леска меньше за них цеплялась. Вот такая вещь уже у вас будет заметна. Причем она держится достаточно хорошо, даже в сырую дождливую погоду. Если у вас не видно, зеленый цвет, это желто-зеленый. Да? Они есть и оранжевые, и красные, и розовые. Возьмите с собой несколько цветов и в условиях ловли подберете то, что вам будет отлично видно. Итак, проверим, что у нас получилось. В данном случае у нас удилище 7-метровое и много отраженного света от воды. Вот мне, например, очень заметно и комфортно наблюдать за этим страшком. Мы можем его даже намочить, и он останется на месте. С боковым кивком можно ловить в любом стоячем водоеме, а также на слабом течении. Это ловля активная, ходовая. На летние мормышке клюет вся рыба, и хищная, и мирная. При этом экземпляры могут попадаться очень большие. Вот несмотря на погоду и на время года, как бы, да, у нас, рыбка ловится, поклевок очень много. Вот такая с икорочкой, уклеечка. Вполне так, ничего себе. Отпускаем. Для того, чтобы сделать кивок заметнее, потребуется ленточка с клейкими ценниками яркого цвета, и ножницы. Сегодня советами с вами делился Виталий Козлов. Не хвоста вам, ни чешуй. И последний совет на сегодня от Гарольда Тейлора. Лучший способ добиться успеха – следовать советам, которые мы даем другим.